RP. В данном же выпуске я расскажу и покажу, с каких же работ стоит начать начинающему игроку в этой а, игре и с чем же стоит столкнуться, когда ты только начинаешь играть в GTA 5 RP. Ну что ж, друзья, ставьте, как, как обычно, по традиции, лайкосики, да, за данный видосик. Мне очень нужна важна ваша а, поддержка. Ну а братишка Scratch будет продолжать радовать за твои лайки вот такими крутыми видосами по самым разным современным а, видеоиграм. Ну а мы, друзья, начинаем! Ну и первое место, с которого вы начнете свою деятельность, да, и зарабатывать какие-то первые деньжата, это станет вот эта вот точечка порт, а, в который вас и направит Майкл до да, стартового персонажа. Да, на спавне он находится... Который и даст вам первое задание Вот туда мы, собственно говоря, сейчас и отправимся Если что, я сам недавненько, недавно здесь играю, буквально второй день, да, с момента записи этого видосика Поэтому у меня опыта тоже еще совсем немножечко в GTA RP Но я думаю, не составит особого труда разобраться Да, как видите, я уже намутил себе машинку, да, первый транспорт уже более-менее нормальный Который не надо брать в аренду Но есть один минус, его нужно постоянно э, выкупать со штрафстоян потому что его у тебя постоянно эвакуируют 350 баксов стоит значит забрать вот эту свою машинку со штраф э, стояночки. Так, ну и едем, друзья, в порт, как я и говорил. Вообще, дорога в порт может показаться изнурительной, да, и долгой, если ты на будешь передвигаться на своих двоих. Поэтому советую всегда брать транспорт, даже самый базовый, у специального человека, который также стоит на спавне и может буквально за 50 вроде бы баксов дать вам мопед или же за 100 баксов, да, на котором вы сюда и э, доедете. Это будет гораздо эффективнее, нежели сюда бежать э, пешком. Так, Так, ну ну вот, ребятки, мы и в порту для того, чтобы начать здесь как-то работать. Вот здесь, смотрите, уже пацаны работают, да-да-да. Уже, смотрите, разгружает бодренько и весело, да, работа кипит. Смотрите, сколько здесь народу, сколько здесь а, актива. Я первый раз вижу здесь столько народу. Так, здорово, мужики, как жизнь молодая. Подходим, значит, к прорабу. И начинаем потихонечку у него спрашивать, что и как. Прораб нам сразу же говорит, привет, не хочешь помочь разгрузить э, ящики? Плачу 11 баксов за ящик. Конечно же, мы берем, ребятки, работу и на нас сразу же напяливают вот такой вот э, кафтан. Грязный весь, замасленный какой-то. Ну и, собственно, после этого мы идем работать. Работа, друзья, очень пыльная. Сразу хочу сказать, да, заключается она в том, что надо будет вот так вот, значит, бегать от вот этого места... И вот в то, вот куда побежали у нас уже молодые Да, вот смотрите, один бежит, вот второй, смотрите, побежал И вот сюда вот притаскивать эти коробочки Но не просто, ребят, притаскивать А нужно именно попадать а, в определенный а, цикл В определенном периоде это все делать, складывать Если же вы не попадете, сейчас я продемонстрирую, что будет, да Придется бежать за а, второй коробкой Расстояние, как видишь, здесь небольшое добегать, при, добегать получается очень быстро Но смотри, вот здесь есть такой нюансик Если ты, например, не попадаешь, то ты просто-напросто теряешь коробку тебе она не засчитывается поэтому нужно быть очень внимательным работая в порту да э, берешь коробочку да аккуратненько бережно ее не доносишь до определенного места то есть вот до сюда маршрут кстати говоря не меняется подходя сюда нажимаешь вовремя кнопочку е e, да когда у тебя ползунок зелененький оказывается на э, красной полосочке в зоне красной полосочки и все нормально разгружаешь ну и вот таким вот макаром происходит э, работа э, в порту посмотрим сколько у нас получится заработать за эту смену ну и пока я Ребят, работал здесь грузчиком, сделал для себя кое-какие а, наблюдения. Не обязательно вставать вот на эту красную стрелочку. А, у, у этой стрелочки есть некоторые радиус действия, да, и не прям, при, не нужно прям прямиком вставать именно не на нее. Можно подбежать вот сюда, вот да, прям не на нее, и наш персонаж автоматически возьмет а, коробочку. Ну и здесь также, да, не доходя до вот этой красной стрелочки, мы вот здесь уже можем сгрузить нашу а, коробочку. Это я к тому, чтобы как максимально эффективно здесь а, начать работать. Вот, смотрите, я даже не добежал до этой красной штуковины, да, подбежал, рядышком встал и развернулся и уже в пути. Экономлю, экономлю время. И здесь тоже так же, блин, а Здесь здесь что-то забаговалось немножечко, да, обычно бывает а, по-другому. Так, ну что, ребятки, стоит знать. Нужно просто-напросто курировать, да, курсировать от одной точки к другой. А, здесь вот, вот этот вот момент у меня сейчас не очень-то хорошо получился. И тем самым, чем больше вы коробок принесете, да, чем, тем, чем тем больше вы денег получите. А, Получите. Вот сейчас я заболтался и не, сп не справился, да, отправляйтесь за новым э, грузом. Вот в этом месте лучше сразу разворачиваться вот таким вот образом, да. Мы берем коробочку и бежим сразу же вперед, Но надо, ребятки, к этому привыкнуть. Да, нужна определенная сноровка. Здесь вот мы когда разгружаемся, тоже лучше сразу же а, понимать, где у нас радиус. Да, и тогда мы а, сразу же после того, как мы возьмем, например, вот здесь вот груз, мы уже сразу будем в пути, мы уже, уже сразу будем а, бежать, экономя при этом миллисекунды. А здесь миллисекунды, я так понимаю, они все равно влияют. Вот сейчас неправильно было. Вот смотри примерно, сейчас постараюсь сделать идеальную, значит, траекторию. А, значит, подбегаем вот сюда, разворачиваемся. Блин, не успел до конца развернуть но почти друзья и я сразу же в ходу я сразу же уже бегу уже несу а, свою игру здесь ребятки тоже подходим вот так вот разворачиваемся и я смотри быстрее этого парня уже а, обратно он ребят меня обгонял и сейчас я уже почти здесь и, и сейчас мы, попробуем мы попробуем его обогнать вот он неправильно делает забегает туда потому что а, там мы теряем немножечко доли миллисекунд но это ребят важно и вот здесь сейчас постараемся развернуться сдали коробку и бежим обратно смотрите какой разрыв у меня уже с чем чуваком вот он уже там а я уже здесь то есть не надо до конца добегать друзья достаточно просто вот Здесь анимация уже срабатывает, и мы уже Берем с коробкой, бежим с коробкой Обратно, и здесь тоже, не добегая до конца Да, разворачиваемся, блин, не получилось Друзья, это надо к этому привыкнуть, вот тут, ребят Разворачиваемся, да, нажимаем на Е И все равно мы пока что а, Лидируем, да, тут парень отстает Здесь, ребятки, небольшой разворотик, вот так вот Хоп, анимация пошла, и мы уже бежим Обратно, обратно, обратно Давай, на полном ходу Здесь также с этой стороны забегаем, разворотик Да, сдаем, и бежим обратно Да, ребятки, нужно только лишь приноровнять и тогда вы можете а, максимально эффективно таскать коробочек. Смотри вообще, где я коробку взял сейчас, да? Я уже буквально развернулся, бежал обратно и взял коробку. То есть тут тоже, ребят, нужна сноровочка, определенная работа грузчиком, друзья. Это не шухры-мухры. Смотри, как быстро получается. Смотри, как сейчас я быстро это сделал. Я уже обогнал порядком на круг, наверное, эти двух парней. Во! Сейчас вот, ребят, взял коробку прямо в развороте и уже бегу обратно. Да, здесь тоже разворачиваемся, сдаем. Я уже готов, друзья, бежать обратно. Вот здесь Немножко не туда я побежал Но в этом, думаю, тоже смысл какой-то есть Да, ребятки, вырабатываем правильную механику Как нужно а, работать грузчиком максимально а, эффективно Во-первых, не добегая, значит, до вот этой красной стрелочки Мы стараемся а, взять или же сдать наш с тобой а, груз И тогда мы экономим доли миллисекунд Но это все-таки время Да, вот тут, смотри, разворачиваемся сразу Идем на разворот и бежим обратно И уже мы с этим чуваком, смотри, сравнялись, да Мы уже практически с ним вместе И здесь точно так же, ребятки Вот отсюда добегаем и мы уже опережаем этого парня. Все, быстро сдаем груз Я тут даже еще заметил, если в процессе анимации нажать еще раз кнопочку То тогда наш персонаж вроде как быстрее сдает груз Подождите, так ли это или нет, сейчас проверим ну-ка давай бежим вот сюда, здесь мы разворачиваемся, сдаем груз, да, друзья, если мы нажимаем еще раз на Е, e, у нас анимация сдачи быстро заканчивается, и мы бежим обратно, у нас пока что прогресс отлично, блин, смотри, где коробку взяла. ты посмотри, как сейчас я бы сделал разворот, да, главное зацепиться в радиусе действия вот этого вот скрипта, который здесь находится, и тогда мы будем очень быстро таскать коробки, ты посмотри, какую скорость я для себя открыл, кстати, раньше я этого не знал, вот сейчас вот не получилось, друзья, сейчас тут вот мне вот этот типок мешает, смотри, где я взял коробку, вот, Какая ребят, работа у нас в порту грузчиком. Пойдете, пойдем обратимся снова к нашему дорогому прорабу и скажем, что мы на сегодня заканчиваем. Так, посмотрим, сколько мы на сегодня заработали. Ты заработал 418 баксов. Уже все? Да, давай, конечно же, закончим работу. Что-то мне уже поднадоело. Ну что ж, друзья, вот такая работа грузчиком. Она у нас без ограничений. Сколько угодно ты можешь работать и зарабатывать себе бабла. Хотя, ребятки, насчет ограничений я точно не уверен. Возможно, они здесь есть. Возможно, здесь поистечет какого-то времени тебя принудительно отсюда выбрасывают. Если, ребят, вы в курсе до да, этого всего дела, то пишите смело а, в комментариях, расскажите про эту а, ситуацию. Ну, а у нас, ребятки, рабочий день подошел к концу. Поработали мы сегодня грузчиком. Показала я тебе, что это такое и с чем вообще это все дело едят. Ну и пойдем, наверное, попробуем. Сейчас посмотрим на какую-нибудь другую работку. Итак, поработали мы немножко в порту и поняли, что работа достаточно пыльная, работа достаточно грязная. И я решил немножечко разнообразить и, конечно же, поведать вам об еще одной работе, которая доступна на начальном уровне игры, когда ты только начинаешь играть в GTA 5 RP. На самом деле, все возможные, все возможные работы можно посмотреть, нажав на кнопочку 10. И вот здесь, в начальных работах, ты увидишь, что можно работать на стройке, можно работать в порту и можно работать в шахте. Вот мы сейчас как раз-таки и едем на строечку И я продемонстрирую, как нужно правильно работать на стройке. Погнали! Итак, друзья, вот мои настройки. Давай будем искать прораба, который сможет нам дать работу. Насколько я помню, он находится вот в этом вот э, здании. Сейчас куда-нибудь припаркуем свою ржавое корыто, пускай оно стоит, скажем, э, вот э, здесь. И вот у нас прораб здесь находится, в этой э, комнатке. Здорово, что-то уж очень, он сильно похож на прораба, который был э, в порту. Ну, давай побеседуем, побеседуем с ним, спросим, что и как. Хочешь поработать? Конечно же, хочу поработать. Не видно у него никаких, правда, данных лишних. Конечно же, ребятки, давайте, начинаем работу. Вот тебе одежда, отправляйся на второй этаж, помоги. Остальным, говорит этот парень а, нам. И где же этот самый второй этаж искать? Пойдем, я тебе сейчас продемонстрирую. Да, я сам его достаточно долго искал, не понимал, куда надо идти. Да, еб твою мать! Навернулся, так и навернулся. Пойдем, покажу. Дорогу знаю. Действительно, люди блуждают, не могут понять куда им нужно а, идти. Я тоже, ребят, долго мучился, да, долго не понимал, куда надо идти, и потом все таки я разгадал загадку, побежав просто-напросто за одним а, из таких же сотрудников а, в шапочке. Вот та лестница, по которой, ребятки, нужно а, зайти, и вы попадете именно туда, куда а, надо. Зайдя сюда, ты, ты увидишь здесь работающих людей, да, которые разбирают кучи кирпича и прочих всяких моментов. Ну и, собственно, начинаем потихонечку а, работать, да, бегая по красным а, точечкам. Что такое работа? Работа настройки. Работа тоже тебе скажу, что пыльная, ты будешь ходить всегда вот в таком вот грязном кафтанчике и выполнять вот такие вот нехитрые действия. Подходим сюда и просто-напросто дрючим клавишу F в данном случае. Мы справились с работой, подсказочка нам всплывает вот там вот снизу и мы идем дальше. Следующая работа находится вот где-то в этом месте, возле этих кирпичей. И мы, зайдя сюда, видим, что здесь Нужно дрючить кнопочку Е, e, и также мы справляемся С этой а, работой И также, ребятки, таким макаром мы бежим На следующую точечку, которая находится Вот здесь вот, да, здесь мы Дрючим тоже кнопочку F до самого Победного конца, чем быстрее ты это делаешь Да, чем быстрее ты, ты, ты Научился дрючить кнопочки надо на своей клавиатуре или, или же на джойстике, с чего ты там Играешь, то у тебя получится Очень быстро здесь а, разбираться С любой практически работой, которую ты бы здесь не выполнял. Да, работа настройки, она хоть немножко более разнообразная, чем работа, например, в том же самом а, порту, где мы просто-напросто, как роботы, с одного места на другое, а, бегали и перетаскивали эти коробочки. Здесь же надо будет курсировать, вот, например, еще одна, ребят, нестандартная клавиша, нам предлагают под, подрючить, да, чтобы это выполнить работу. Да, ребят, работа тут у нас значит более разнообразная, да, я, я если честно, не знаю, как пока сильно она оплачивается, но давай мы сейчас с тобой побегаем здесь, минуточек хотя бы 10, и мы поймем, сколько же можно заработать здесь за 10 минут работы. Можешь скорую вызвать? Перегрелся, походу Или можешь искусственное дыхание сразу. Рот-в рот. Да ногами его, ногами, да. Вот что будет, друзья, если сильно заморачиваться, работая на стройке И так будет с каждым Доктор, человеку плохо Уже минут 5 как лежит Я пытался помочь, но мои навыки, как говорится, все Ты так больше не пугай Я тут чуть не обосрался, когда ты увидел тебя тут лежащим Ну что ж, друзья, вот мы и поработали Немножечко на стройке Я уже около 10 минут где-то здесь бегаю да, Разбираю кирпичи да, Или откладываю или кирпичи Или закладываю или кирпичи Короче, работа очень пыльная да. И давай-ка посмотрим, мы сейчас с тобой Сколько же нам удалось с тобой заработать за 10 минут времени работая на стройке. Пойдем-ка спустимся уже к прорабу. Где-то здесь у нас лестница была, насколько я помню. Вот она. Да-да. Ну, Насколько я помню, в порту мы даже меньше 500 баксов за это время заработали. Но я там, ребят, больше филонил, больше халтурил. Здесь же я тоже в таком же режиме, то есть больше филонил, больше халтурил, да, в лайтовеньком. И давай посмотрим, сколько же просто, не напрягаясь, можно заработать на стройке. Сколько? Всего 175! Да ну нафиг! Короче, друзья, работа на стройке... Ну такая себе работа, то есть очень неблагодарная Очень мне не понравилось Вот, ребят, сколько я времени сейчас потратил Я об этом а, пожалел, да, что здесь реально Ты вкалываешь, втыкаешь Давно ну, очень долго, очень упорно, очень муторно А денег здесь практически Никаких не зарабатываешь Ну что это, ребят, за смешные деньги 175 баксов я заработал практически на два бургера И все, только чтобы на а, Покушать Ну что ж, друзья, работа на стройке очень пыльная Работа на стройке очень грязная Да, есть риск Упасть с высокой высоты Оттуда, да, навернуться, сломать себе Что-нибудь повредить, да, я бы сказал Она достаточно опасная и достаточно низкая моя. единственный ее плюс Вы можете очень быстро До нее а, добраться, если же Вы все-таки решили путешествовать а, Пешком, вот здесь у нас место спавна Где-то находится, вот в этом месте, насколько я знаю Да, вот тут, у нас, смотрите, место спавна А вот здесь у нас стройка, то есть До нее добраться ближе всего, да-да-да И можно будет поработать с первого Уровня также, ну что ж, лично Мне работа на стройке не понравилась ну, а мы, конечно же, переходим к следующей работе. Это, конечно же, работа э, в шахте. Но ну, а вот до шахты надо будет как-то попробовать добраться. Да-да-да, она у нас находится достаточно не близко. Давай я тебе, собственно говоря, сейчас продемонстрирую, где она и находится. Чтобы попасть в шахту, нам нужно поставить меточку вот сюда, мой дорогой друг. Да, вот у нас здесь и находится наш с тобой э, шахта. Можно также, если у тебя нет никакого авто, можешь попробовать э, вызвать такси и туда добраться но ну, мы же туда поедем сейчас на моей ласточке замечательной великолепной моей бодренькой ласточки погнали я сейчас в шахту еду надо подбросить нет кого Спасибо. ну вот собственно говоря мы почти что и доехали уже до шахточки до нашей да да да где мы и будем работать сейчас и узнавать как у нас вообще э, сколько денег можно заработать работая в шахте, да. Предпочту оставить свое авто где-нибудь здесь. Сначала, ребят, надо перекусить, подкрепиться, прежде чем идти работать в шахте. Да, теперь мы бодры, заряженные и можем потихонечку а, начинать. Где искать прораба? Пойдем покажу, где он находится у нас, этот прыщелыга. А он находится у нас в определенном, конечно же, отведенном а, месте. Вот тут, значит, по лесенке поднимайтесь вот по этой вот, да, по металлической. Да-да-да, с трудом нам наш персонаж поднимается, потому что я не спортсмен, да, отдыхалка слабовато, и поэтому мы с отдышкой добираемся до этого типа. И начальник шахты, друзья, здорово! Ну что, подскажешь мне, как можно поработать-то? Привет, не хочешь поработать? Конечно же хочу, а что по оплате, мы спрашиваем у него. Ну, разобрать нужно 3 года груды камней. Плачу 21 бакс, 26 баксов, и еще раз подожди, я не слышал, нужно разобрать 3 груды камней. 21, 26 и 33 бакса, друзья, это за самую а, дальнюю, я так понимаю. Ну что ж, давай-таки начнем, попробуем с тобой работать, да-да-да. Готов, ребятки, на -на нажали мы на кнопочку «Готов поработать», на нас, ребятки, одевает вот такое вот снаряжение, обмундирование, и мы отправляемся, конечно же, работать в шахту как же нужно правильно работать в шахте? Давай я тебе продемонстрирую. Да, для начала нужно добежать до этой шахты. И вот если ты побежишь как ровно так же, как и бежит сейчас братишка Скрич, то ты в наверном пути. Подходим мы вот к этой части, друзья, и просто дрючим клавишу Е, да, пока зелененькая не заполнится у нас до да, максимума. Взяли камень и везем его, точнее несем его на своих двоих на конвейерную ленту, а именно вот сюда. За этот камень мы получаем 21 а, бакс, то, это, то есть это самый а, ближний. Идем дальше, пойдем покажу, да, что у нас дальше находится, потому что это не все, на этом зацикливаться не стоит. Идем дальше и смотрим, здесь еще одна груда а, камней, находится она вот здесь вот а, сбоку. Также ее забираем, ребятки, на кнопочку а, «Е», и везем обратно. Вот за этот камень мы уже получим 26 баксов. Находится он чуть дальше, чем первый. Но и награда будет немножечко а, повыше. И тоже сюда же складываем на конвейерную ленту. Принцип, ребятки, такой же здесь, да, можно не подбегать вплотную вот к этим вот указателям. Сейчас я как раз-таки продемонстрирую. Можно вот так вот, смотри, под, под, под, подбежать, развернуться сразу же на стартовую позицию. Берем камень и бежим обратно. Если ты хочешь как-то, знаешь, продуктивно использовать свое время, то делай именно так как я тебе показываю, здесь тоже сразу разворачиваешься, и ты уже сразу готов бежать обратно. Этим самым вот этими маневрами ты экономишь себе время, и ты будешь более быстро и более оперативно таскать вот эти вот э, камушки. Ну и сейчас, ребятки, также попробуем, мы сбегаем к третьему камушку. Он находится вот здесь, вот чуть подальше. И вот за него-то как раз-таки уже платят целых 33 бакса. Да, самые дальние камни, они самые дорогие. Но времени нужно затратить на пробежечку в два раза почти что больше, чем мы добегаем, например, к первому, к первому месторождению. Посмотрим, сколько у нас получится заработать за 10 минут работы на шахте. Вообще-то тут, тут даже можно разбить на несколько частей всю эту работу. Например, 10 минут работая в шахте, мы добываем сначала, например, с первой жилы, которая находится ближе к нам. Потом 10 минут на то, как мы, например, добываем из второй жилы, которая расположена чуть подальше. И также, ребятки, тоже 10 минут, как мы добываем, например, из третьей жилы. То есть тут, по идее, нужно вот экспериментировать да, различными способами. Но я сейчас попробую потаскаю все-таки из дальней, потому что мне кажется, что, ну, дальняя все-таки больше всего денег должна принести, по идее. Какие наблюдения я могу сразу же сделать, да, в отличие от прошлых мест, где мы работали? Здесь, как видите, в самое людное время работает не так много народу, да, и не так много народу будет вам а, мешать тем, или иным способом, да, нежели это было настройки, нежели это был, например, в порту. Да, напоминаю, что мы сейчас играем практически в самый пик онлайна на этом сервере, и здесь на шахте практически в это время никого нету, только один авкующий гражданин стоит у нас и ничего не делает, поэтому есть какой-то в этом плюс, да, если вы хотите тишины и гармонии, ну хотя, ребятки, это может быть я сейчас просто так попал и здесь никого нет, то смело отправляйтесь на шахту, да. Возможно, здесь всегда будет тихо, спокойно, и вы сможете заработать немаленькие денежки. Я вам сразу скажу, что я заработал свои первые деньги на свою машину, работая именно в шахте, потому что мне показалось, что она приносит больше всего дохода. Но, если честно, мое мнение, оно может быть неправильным. И если кто-то из вас подскажет дельный совет в этом плане, как лучше и где лучше работать новичку, да начиная играть в GTA 5 RP, то я, конечно же, буду вам очень благодарен за этот ценный совет, да, и потому что я являюсь сам новичком в этой игрушечке, да, я до этого вообще не играл, вот сейчас буквально на момент записи этого видео играю я второй а, день. Ух, друзья, я подустал немножечко бегая туда-сюда и разгружая эти кучи ко мне. Ну что ж, поработали мне примерно 10 минут, и давай посмотрим, каков же наш заработок за а, эту работу. Пойдем уже сходим с тобой к прорабу и спросим, сколько мы заработали за сегодняшний день. Ну что там у нас по деньгам выходит? Давай-ка расскажи-ка, покажи. Уже все. Да, заканчиваю работу я на сегодня. И смотрите, друзья, 788 баксов в нашу копилочку. Время примерно затрачено было ровно столько же, сколько я работал на той же стройке и в том же, например, порту. Результат вы, ребятки, Сами видели сейчас на своих глазах Это в принципе гораздо лучше Чем в прошлых двух э, местах Если честно, в шахте, друзья, мне понравилось Работать больше э, всего А как, зритель, думаешь ты, какая же Самая топовая работа на старте В GTA 5 RP Ну и обо всех других работах буду стараться Рассказывать в следующих своих э, Видосиках, поэтому, ребятки, поддержите, пожалуйста Лайкосиком данный видосик, мне очень нужна Ваша поддержка, ну а взамен за лайки Как обычно, буду радовать вас новыми Видосами по самым разным современным э,